Привет, с вами Алексей из Латитуда Мы приехали на объект Смонтирован забор Есть о чем рассказать об этом заборе Давайте посмотрим на него поближе Схема забора очень классическая Вертикальная доска Но доска не деревянная, а из древесно-полимерного композита Все-таки не всем подходят заборы из профлиста или кирпича Просто по внешнему виду люди хотят видеть дерево но с деревом связано очень много заморочек в течение эксплуатации на второй, на третий, четвертый, пятый год. Вы попадаете на уход за ним, в том числе на капитальную разборку. Если вам очень сильно хочется все-таки внешний вид дерева, но не хочется связываться с уходом за ним, то используется доска из древесно-полимерного композита. Она издалека неотличима от дерева, в том числе имеет ярко выраженную текстуру дерева в составе доски пластик натуральная древесная мука и красители, защищенные от воздействия ультрафиолета. По схеме забора, по его конструктиву, это элементарные горизонтальные лаги или прожилины забора, на которые смонтирована доска с саморезами по металлу в шахматном порядке. То есть забор вентилируемый, он продуваемый. Рекомендуется использовать три прожилины, а не две как обычно вот например на соседнем участке изначально заложено две прожиленных забор если вы только планируете кирпичный забор то закладывайте три горизонтальных лаги чтобы более надежно забор на них крепился и его не вело не изгибало используется простая крашенная коричневым цветом профильная труба Здесь применена конструкция из металлической профильной трубы, такие делают частные мастерские, причем на высоком уровне качества, с хорошей покраской можно заказать. Если же вам хочется качество постабильнее и понадежнее, то можно использовать ворота из алюминиевой рамы Алютех, а на нее уже установить заполнение, какое вам потребуется, в том числе из древесно-полимерного если вы только планируете забор, или каким-то другим образом облагораживать ваш участок приходите в а мы вам поможем с проектированием на раннем этапе поможем с дизайном с подбором материала с подбором конструктива и выполним либо монтаж своей штатной монтажной бригадой либо вашим монтажникам объясним все что нужно мы работаем в нескольких регионах в основном в Белгороде и Воронеже но можем смонтировать и по всему Черноземью, добирались и до Санкт-Петербурга, также и в Саратове есть наши объекты.